Да здравствуй, студенчество! В эфире долгожданный выпуск студенческих новостей «Универньюз». С тобой я, Скаргалимов. сегодня в выпуске. Какой интересный замысел! Студенты-медики воплощают идеи в жизнь. О красоте и победе побеседовали на пресс-конференции. Студенты КФУ покоряют лыжные вершины. Все началось с идеи. Каждое открытие, любая наука и все, что нас окружает, когда-то было простым замыслом. Герой нашего следующего сюжета подсказывает будущим ученым, как реализовать задуманное в жизнь. Смотри и запоминай. Студентам и аспирантам Института фундаментальной медицины и биологии КФУ выдалась уникальная возможность почувствовать себя учащимися американского вуза.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 24 января в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась пресс-конференция с президентом общественной организации «Мисс Татарстан» и обладательницами титула «Мисс Татарстан-2017» Зульфия Шарафива и «Мисс Казань-2017» Камиле Харисовой. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. Буквально в воскресенье 22 января состоялся финал Мисс Татарстан 2017, в который прошли 30 девушек. Победительницей конкурса Мисс Татарстан 2017 стала 22-летняя Зуфия Шарафеева. По этому поводу во вторник 24 января в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась пресс-конференция с президентом общественной организации Мисс Татарстан Изольдой Сахаровой, Мисс Татарстан 2017 Зуфия Шарафеевой и Мисс Казань 2017 Камилио Харисовой. В этот день прозвучал все самые интересующие вопросы журналистов, а девушки свою очередь раскрыли свои маленькие секреты красоты, которые непременно каждый стоит попробовать применить в своей жизни. Безусловно, здоровый сон – это спорт. Это может быть как тренажерный зал, это может быть йога, плавание. Сейчас столько возможностей у людей, что заниматься спортом это должно быть часть нашего образа жизни, часть нашего ежедневного расписания. Конечно же, это здоровое питание. Я стараюсь готовить сама. Это действительно важно в наше время, потому что продукты тоже бывают разные. И по себе я почувствовала то, как продукты могут сказываться не только на внешности, на фигуре, но еще и на внутреннем здоровье. Положительные эмоции не расстраиваются, не по пустякам, и не принимают себя сердцу. Особенно я много чего о себе не узнала после нового конкурса. Даже интересно, забавно это все читать. Вот, вот такой негатив не принимаем близко к сердцу. Не только о секретах красоты удалось поговорить представителям СМИ, собравшихся сегодня на пресс-конференции. Похвастаться идеальной фигурой, пожалуй, может любая женщина. Только у одних она будет приближена к идеальным меркам 70-х годов, а у других на вкус известного фламандского живописца Питера Рубенса. Но лишь конкурс красоты на с индустрией моды определяет современные рамки и тенденции, которые актуальны на данный момент. Да и, пожалуй, не угасают уже со времен Одри Хэбберн и Твиги. Просто в том, что конкурс проводится вот в таком формате, да? Да? То есть на сцене, на подиуме. И сцена, и подиум, да, они требуют вот некоторых стандартов, которые приближ... приближены а, к модельным стандартам. Они же не просто кто-то их придумал, эти цифры там, да, роста определенные, да, объемы, и вот зафиксировали, теперь будем вот делать так. Нет, это визуальная картинка, которая воспринимается на деку... наиболее адекватно, значит, вот через камеры, через... в зрительном зале и так далее. Стоит отметить, что прошел республиканский конкурс, Стал девятнадцатым по счету и в следующем году станет юбилейным. По словам Извольда Гендринова, в следующем году зрителей да и самих участниц, ждет что-то грандиозное и фееричное. Диана Шилова, Роман Самарин, Universe News. А теперь самые свежие новости из всемирной паутины. Что нового подготовил нам Интернет сегодня? Узнаешь в нашей традиционной рубрике веб News. В татарстанский этап WorldSkills 2017 войдет новая компетенция – промышленный дизайн. Промышленные дизайнеры проанализируют рынок предложений, изготовят эскизы и распечатают на 3D-принтере модели компьютерных столов. В Казани построят модульную лыжную базу. Лыжные базы появятся в Казани и нескольких районах республики. В новых комплексах будут базироваться спортшколы. Там же планируют проводить уроки физкультуры для обычных школ, соревнования и сдачу норм ГТО. Китая за 10 секунд взорвали 19 многоэтажных домов, завораживающие кадры разрушений, не сопровождающихся человеческими жертвами сняли на видео в одной из центральных провинций Китая. Постройки, которые отдали под снос, сложились так быстро и синхронно, словно это были не бетонные здания, а карточные домики. Певица из Набережных Челнов Алена Белалова строит карьеру вокалистки в Китае. Ее прозвали Сяо Булани, что в переводе означает «маленькая Бритни». Сама Алена характеризует себя как русскую певису, любящую путешествия, правильную еду и спорт. Планетарий Казанского федерального университета поздравляет всех студентов с наступающим днем российского студенчества Татьяниным днем. С 25 по 29 января студенты любого вуза страны могут посетить Планетарий КФУ с 50 скидкой на билеты. Вас ждет увлекательная программа, интерактивная экскурсия, сферические фильмы, интересные астрономические лекции. Ну а если повезет и небо в эти дни будет ясным, вы сможете принять участие в вечерних наблюдениях у телескопа. 22 января в доме Селет города Казани прошел очный этап премии «Студент года-2016» в номинации «Гран-при». Самое активное участие в премии «Студент года-2016» приняли представители Казанского федерального университета, подробно описал, какими качествами должен обладать студент года Динар Валеев. У преподавателя, как и у студентов, есть своя университетская семья. Это коллеги по работе. Пройти очередную проверку на сплоченных своей семьи им предстояло на соревнованиях по волейболу в рамках Спартакиады ⁇ Здоровье ⁇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 В финале соревнований встретились команды Института фундаментальной медицины и биологии с кафедрой физвоспитания и спорта. Преподаватели физкультуры показали лучшую игру за это соревновательный день, одержав победу с явным преимуществом. Таким образом, золото снова осталось цена уникса. Мы к этому шли. Мы, так скажем, вчера боролись, сегодня боролись. В принципе...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 Команда Казанского федерального университета достойно выступила на всероссийских соревнованиях среди студентов по лыжным гонкам на базе спортивно-оздоровительного центра «Ялта-Зай». Какие результаты спортсмены продемонстрировали, смотри прямо сейчас.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 Муравьевы, Жанны Абрамовой, Екатерины Имельниковой, Алены заняла первое место в женской эстафете 3-5 километров. В общем зачете команда Казанского федерального университета заняла первое место, опередив своих основных соперников. Ну, следующий там у нас, э, вот от у нас Николаев Артем, университет будет, да. а со студентами мы готовимся, у нас сейчас уже пересвуд будет, для российского уровня, как мы заняли первое место, это высший уровень знаний, как бы являются спонсорами России среди студентов по высшим гонкам. Сборная команды КФУ. Данные соревнования стали отбором сильнейших спортсменов-кандидатов на участие в 18-й Всемирной зимней универсиаде 2017 года ⁇ Палматы ⁇ Получается, бегут а, и гонки.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 Угу. И в итоге у них получается как бы гонок. Руководитель команды КФУ поделился не только спортивным составом команды, но и без сомнения верит в победу своей команды, в состав которой вход Артем Николаев. У нас Николаев Артем уже два года назад он участвовал на университете, где завоевывал одно золото. Одно серебро и две бронзовые награды. То есть у него уже опыт есть, тем более а, нынче он вот у нас, так называемый Кубок Европы есть. Он идет в общем защиту там на втором месте. То есть у него по сравнению с другими, опыта побольше. Я думаю, а, все будет хорошо. Елизавета Етифеева, Универньюз. А у меня на сегодня все. С тобой был Оскар Галимов. Радости и тепла. Пока. Yeah.